Метров. Дальше в этом видео я вам расскажу немножко о том, как вы сюда добирались. Если вы никогда не были, только слышали об Бархизе, я вам расскажу, чем здесь можно заниматься. Я вам расскажу об основных моментах в плане проживания, что вообще здесь э, есть, э, ну, инфраструктура вся. И мое общее мнение об архизи если сравнивать э, весь этот курорт э, ну, с ближайшим. Это Сочи или Республика. От а пока делюсь с вами видами архида.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 озера увидим бескрайние долины и узнаем какие здесь есть маршруты для хайкинга поэтому обязательно подписывайтесь ставьте лайк этому видео если вам понравилось и не забывайте что у нас есть второй канал о зарубежном образовании с education там я рассказываю о зарубежных учебных заведениях возможностях учиться за границей где лучше изучать языки и как выбрать школу ребенку